Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио Народная волна на частоте 1590АМ. Подчеркиваю. До сих пор поступают звонки о том, что вот слушают на 1430, там качество не очень. Еще раз переключите свои приемники на 1590АМ. Это другая станция, другое покрытие, другая мощность, другое качество. Ну а также на нашем, на нашем веб-сайте radio и на нашем YouTube-канале. Ну и нашу программу продолжает Час Ивана Дениса. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Недавно неожиданно для всех, для всего мира и для нас, американцев, стало известно о создании нового тройственного союза США, Великобритания и Австралия. Вот об этом, если можно, каковы плюсы создания этого нового альянса и каковы минусы. Совершенно верно, уже времени прошло ну, не так э, мало, с его создания уже недели две почти, но страсти не утихают, поэтому давайте и мы немного о нем подробнее поговорим э, и э, обсудим, э, что и как. Благодарю Парину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И союз этот, ОКС, Австралия, УК, США. Он, на самом деле, не сказать, чтобы уж стал совсем новым, это своего рода такое э, продолжение, если хотите, и, и даже немного это похоже на юбилейное празднование э, Союза, который был заключен в 1951 году и, и начал действовать в году 1952, только это был ANZUS, Australia, New Zealand, US. Тогда его главными движущими силами за ним были австралийский премьер Роберт Мензис, его министр, сменивший там много разных постов в кабинете Мензиса и бывший дипломатом и послом в США Перси Спендер, а с американской стороны Дин Этчесон, госсекретарь, и Джон Фостер Даллис тоже дипломат авторитетный, при этом, заметьте, с американской стороны еще и такой двухпартийный подход, так как Эйчсон, в общем представлял демпартию, а Далее с республиканскую. Что самое интересное, в общем-то, одной из задач вот того договора 51 -го года было на самом деле не столько какое-то обеспечение какой-то безопасности и коллективной или еще какой-то в Тихоокеанском регионе, сколько попытки американской администрации сделать Австралию более активным игроком на ближнем, представьте себе, Востоке. Потому что вот, считалось, что если удастся с ними заключить такое соглашение, то можно будет в случае обострения обстановки, а Ближний Восток – это место, где постоянно обстановка обостряется, можно будет вот, Австралию привлечь, но ну, не сказать, чтобы вот это сработало. Но, как бы это ни было, австралийцы были только «за». И Мензес считал, что необходимо просто-напросто добиваться укрепления американского влияния в регионе, так как американское влияние поможет защититься и от коммунизма внутреннего, внешнего и внутреннего коммунизма и прочих левых сил. Поэтому союз этот он был воспринят на ура, и сам Мензес считал это одной из своих главных заслуг полагая, что это продемонстрировало еще и бескорыстность Соединенных Штатов, которые, ну, в общем, по его мнению, ну, не сказать, что вы много выигрывали, связываясь с регионом. Но заметим, что Австралия оказалась союзником достойным. И, например, во время войны во Вьетнаме, хотя теоретически не сказать, чтобы какие-то особенности этого договора обязывали Австралию участвовать в той войне, но так как Австралия была в ней весьма и весьма заинтересована, полагая, что вот этот самый принцип домино и развитие коммунистических сил по южно Юго-Восточной Азии так или иначе станет угрозой для Австралии, все это привело к тому, что тот же самый Мензис, он долго был премьер-министром, что он при, кстати говоря, активной поддержке австралийцев, вот сделал так, что австралийские солдаты участвовали во Вьетнамской войне, и это, пожалуй, самый знамени... Австралийцы часто с американцами были рядом, но, пожалуй, это самый знаменитый пример. Тем более, что порядка 60 тысяч, насколько я помню, австралийцев побывали во Вьетнаме. 502 человека погибло. И, в общем и целом, в ряде сражений проявили себя австралийцы очень даже хорошо. Если будет у кого желание посмотреть фильм такой, каюсь, я сам его не видел, но люди, которым я доверяю, друзья мои, очень хвалят. Называется Danger Close, как раз рассказывает про австралийскую вот австралийских бойцов во Вьетнаме и рассказывает симпатии к ним, что, в общем-то, важно. А британцы, кстати говоря, очень обиделись тогда. Это к вопросу о том, что всем не угодишь, и вы поймете, почему я это упоминаю сейчас. А, Но ну, Этли еще так обиделся про себя. А Черчилль, вот когда он пришел уже, вернулся к власти, он очень хотел тоже стать частью этого соглашения и был очень-очень недоволен, что так Соединенное Королевство и осталось за его пределами. Но со временем, в общем, стало понятно, что необходимо как-то этот договор укреплять, тем более та его часть, которая НЗ, то есть Новая Зеландия все более и более стал стало леветь и демонстрировать себя не случай стороны, а когда они объявили себя полностью э, с, с против, противниками все, всего ядерного и так далее, то с концов 80-х практически их участие в этом договоре оно было ну, так или иначе приостановлено, хотя они, тем не менее, в боевых действиях уже 21 века какую-то посильную помощь все равно оказывали. Но в целом этот самый Энзус, он, в общем-то, уже стал э ЭЛС, если хотите. То есть Австралия, Соединенные Штаты, и понятно, что надо было его перерабатывать, обновлять и делать что-то новое. И вот теперь мы с вами видим, это произошло, и при всей моей неприязни к нынешнему президенту увы Соединенных Штатов и его администрации, но должен признать, что во внешней политике это едва ли не первое разумное действие, потому что, конечно же, такой союз он нужен, так как сдерживание в данном случае Китая оно необходимо. Новая Зеландия уже вообще не поймешь, с кем она ближе, с Китаем или со своими былыми союзниками. И напоминаю, давно ходят разговоры, чтобы исключить Новую Зеландию из другого союза разведывательного, так как считается, что секреты этого союза в Новой Зеландии не задерживаются, а идут в Китай. Ну, поэтому мы с вами увидели вот, действительно объединение британц англоязычных стран, все та, опять же, Штаты и Австралия, и присоединилось к ним Соединенное Королевство. То есть Австралия теперь будет в рамках этого сотрудничества получать все новые и новые данные, обмен в киберпространстве, постройка флота, способного в том числе и подлодки, и способного к перепрограммированию к размещению на нем ядерного оружия. Ну, в общем, Австралия, наверное, самый наиболее выигравший от этого союза участник. Ну, как повторяю, это было, в принципе, в пятьдесят первом году. Я думаю, австралийцы, в принципе, заслужили это, хотя сейчас там из-за ковида происходят вещи омерзительные и безобразные, которые, конечно же, их не красят, но исторически, повторяю, как союзник, и как страна, которая действительно в противостоянии с Китаем может и должна играть важную роль, да, такой союз был нужен. Более того, если вы помните, неделю, не, нет, две, по недели назад, мы говорили с вами про а, то, что у Байдена с Австралией отношения были на нуле практически, по мнению самих австралийцев. Ну и то, что хоть какие-то действия, чтобы американские отношения с Австралией были продолжались, при Трампе-то они были очень хорошие, это действительно важно. Вне зависимости от того, кто сидит в Белом доме или кто возглавляет Австралию, союз такой все-таки нужен. Но что касается королевства, тут тоже понятно, Европа Европой, но основной союзник, основной партнер, если угодно, это в любом случае Соединенное Королевство, и поэтому в приоритете, конечно же, должны быть договоренности Именно с Лондоном, что мы с вами и увидели. Поэтому плюсов, повторяю, больше. И даже истерическая реакция со стороны Китая, что там чуть ли не готовы к нанесению ядерного удара, я бы на самом деле не отнес это к минусам, потому что если так нервно реагирует человек, страна, на сдерживание которой то или иное военное соглашение направлено, Значит, военное соглашение уже достигло своей цели. Если учесть, что российская пропаганда тоже психует, я ради интереса посмотрел, и ни одного положительного отзыва не нашел. Сплошь истерики какие-то. Ну, опять, значит, этот союз работает. Что касается конфликта с Францией, которая в последний момент вылетела из ряда соглашений, то, да, конечно же, Получилось, что называется, не совсем красиво, я это понимаю, но, знаете, всегда кто-то должен так или иначе в союзах, увы, пострадать. В 1951 году пострадал, повторяю, никто не будет вообще, Соединенное Королевство, с которыми только что войну выигрывали. Ну, вот, значит, в этот раз французам не повезло. Это давняя, кстати, что интересная американская традиция восходит еще к отцам-основателям. Тогда, напомню, хамилтонянцы были за союз с Британией. Джиферсонианцы скорее за союз Франции, поэтому все нормально поконфликтуют, и я все-таки думаю, это не будет, не преобразуется в какой-то действительно кризис внешнеполитический. Да, там отзывы послов это все были, но в Британии спокойно, у них там постоянно с Францией, вроде бы друзья на какие-то локальные обострения. Поэтому человек, которому я в этих вопросах склонен доверять, а именно полковник Ричард Кемп, по главный сейчас специалист, даже не эксперт, слово уже не очень хорошее, а специалист по вопросам безопасности, он считает, что да, мы с Францией союзники, но что союз нужен, и рано или поздно с Францией все уляжется. И я тоже на это надеюсь. Тем не менее, есть и три, я бы выделил, моменты, которые некоторые опасения и подозрения вызывают. Но ну, момент первый, да, он, конечно же, субъективный, поэтому я не буду даже сильно на нем останавливаться, тем не менее, пользуясь служебным положением, я его озвучу. А судя по некоторой риторике со стороны Байдена и Пелоси, и же с ними, и Джонсона, увы, есть опасность, что та самая Северная Ирландия, о которой мы регулярно с вами говорим, и, надеюсь, мне удалось вам передать хоть какую-то часть моей симпатии к этому месту, что ею могут пожертвовать, чтобы задобрить ту же Францию, задобрить Евросоюз, да и среди Демпартии, в основном больше с хотя и среди республиканцев тоже такие нездоровые настроения есть. Вот эта вот удержимость единой Ирландии, с одной стороны, которая высказывает ирландское лобби в Америке и периодически Байдена, и одержимость той же, той же объединенной Ирландии как части ЕС, которая периодически озвучивается в штаб-квартире Евросоюза, вот есть опасность, что это произойдет. И уже сейчас Северная Ирландия так в плену Евросоюза в связи с соглашениями, о которых мы еще будем говорить. И вот есть у меня такая, есть такое опасение, ну посмотрим. А момент второй, пожалуй, самый серьезный. Это то, что вот после того, как договоренность была, этот союз был заключен, Джонсон выступил с речью, которая звучала как ухудшенный вариант истерик от Греты Тунберг. И я, поверьте, не преувеличиваю, потому что опять изменение климата, глобальное потепление, и надо с ним бороться. И если в результате союз будет ориентирован не на реальные проблемы вроде Китая, а опять же на глобальное потепление, изменение климата и так далее, то тогда, конечно же, под большим вопросом его действенности и эффективность. Или если в обмен на какую-то помощь Соединенных Штатов, военную или экономическую, или до да какую угодно, Байден и компания будут требовать от австралийцев и британцев вот все новых и новых идиотских мер, то тогда тоже есть над чем обеспокоиться, потому что это будет уводить вопрос совершенно в другую сторону. Джонсон сам хорош, прямо скажем, он какую-то зеленую ерунду уже лепит достаточно давно, о чем вызывает серьезное раздражение у многих в Соединенном Королевстве. Но ну и то, что сразу после, повторюсь, заключения договора, он опять оживился и опять стал все это рассказывать. В общем, это, например, слегка настораживает. Смотрю я австралийцы, которые, как я сказал, очень довольны этим договором, австралийцы консервативных взглядов, они тоже это опасение высказывают, что если Байден теперь сядет им на шею и будет навязывать какие-то там опять налоги, какие-то еще действия, которые сильно ударят по австралийским рабочим, а эта опасность есть, но ну, тогда тоже договор, который, повторяю, они одобряют, он может оказаться им для них и достаточно небезопасным. Ну и последний, третий момент, самый, конечно, субъективный тоже, но не в такой степени, как первый, там субъективный заключался именно в моей позиции. Здесь субъективность, потому что она связана с определенными людьми. Так вот, я, конечно же, армию американскую и британскую и австралийскую уважаю, но пока в руководстве остаются такие джентльмены, как генерал Милли, у меня, опять же, есть очень большие сомнения, а смогут ли эти люди ситуации, которая так или иначе может сложиться, из-за конфронтации, связанной с этим договором, смогут ли они распорядиться правильно. Тот самый Даллис, которого я сегодня уже упоминал, он сказал, что знаменитое высказывание еще 1956 -го года, что вот этот brinkmanship, то есть политика конфронтации, она необходима, если вы не умеете ей пользоваться, дело закончится войной, а если вы боитесь, дело закончится позором ну вот я не вижу к сожалению в генерале Милли, надеюсь другие есть более конечно приличные люди в американском командовании все-таки это он просто так засветился людей которые вот в случае кризиса себя поведут так как нам бы того хотелось они а будут рассказывать китайцам что и как якобы для того чтобы уберечь мир и на самом деле только э, усложнив ситуацию и сделав мир еще более опасным Поэтому нынешний крен армии и генералитет в сторону все той же политкорректности и какой-то поли конъюнктуре политической, он тоже может стать вот, кризисным. Так что эти три момента меня смущают. Но в целом плюсов больше. И завершая я выделю еще, наверное, один, потому что его не упомянул это позволит нам перейти к последнему, если успеем, на сегодня сюжету, что к тому же он еще может позволить, помимо вот тех трех стран, которые я назвал, может помочь другому важному союзнику в регионе именно азиатском, именно Японии, потому что я смотрю, японцы уже готовы как раз выступать такими посредниками, чтобы сглаживать конфликты с Францией. Это, конечно, сложная структура, но почему нет, японцы довольны, вот этим союзом, то есть ОКОС, и если они еще, им удастся как, быть посредниками в управлении возникшего конфликта с Францией, который, я повторяю, уверен, будет выправлен, то тогда вообще все, как видите, в общем и целом себя оправдывает, все срабатывает. Есть союз против Китая. Есть возможность дипломатически укрепиться Японии. Ну, а союзникам с континента стоит, в общем-то, понимать, что надо все-таки стараться быть поактивнее и, и угождать. Некрасивое слово, но здесь я его использую. В Другого все равно не получится. Стараться быть более активными союзниками, но понимать, что интересы англоязычных стран, они иногда могут быть важнее. Ну, проблемы я тоже назвал, не буду их перечислять. Вот, пожалуй, такой мой взгляд на этот нынешний тройственный союз. Если Сергей с чем-то согласится или или добавит, то с удовольствием передам слово. Я, пожалуй, соглашусь с вами, Иван. И напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у кого-то из наших радиослушателей возникли вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. А сейчас мы, наверное, сделаем небольшой перерыв. Послушаем рекламные объявления. Если будут вопросы, сразу после рекламы можете позвонить, и вам постарается ответить на ваши вопросы. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну а теперь к одному из наиболее популярных политиков-республиканцев Ронде Сантис. Совершенно верно, знаете, опять видел этот интересную параллель в консервативной прессе, раз сегодня говорим о, так или иначе, об особых отношениях США и Британии. Так вот, в Британии, как вы знаете, есть такая система, так называемый теневой кабинет, то есть оппозиционная партия, она создает свой собственный кабинет, который, так или иначе, все в основные проблемы трактуют по-своему высказывает свою оценку согласие несогласия с тем что делает кабинет реально то есть в реальности но ну, они конечно же никакого влияния не оказывают серьезного но позволяют гражданам сравнивать чей подход лучше и вот получается что Пожалуй, удивительный момент у нас, у вас, да и у нас у всех в результате. Вот есть теневой президент, это Десантис. Потому что действительно он является, постоянно находится в центре внимания. Если мы говорим о республиканских и консервативных политиках, и так или иначе, все в общем и целом меряется. И я говорю, понимаю, есть Трамп, но Трамп, он все-таки не лицо, на данный момент, не наделенное никакими полномочиями. А Де как-никак, это человек, действительно, у которого власть есть исполнительная, поэтому он может не только высказывать свои какие-то оценки важные, но еще и действовать. Поэтому теневой президент на сегодняшний день – это именно он. И каждое почти его действие действительно приковывает к себе повышенный интерес. Ну и поэтому вроде бы обычное такое, казалось бы, просто официальное мероприятие, оно на самом деле, я считаю, очень важное. И не только для Соединенных Штатов, но и здесь уже могу смело обобщить для всех нас, кто испытывает отвращение к коммунистической системе и к коммунизму во всех его видах и разновидности. Дело в том, что на прошлой неделе Десантис наградил высшей, я понимаю, наградой штата губернаторской медалью свободы Феликса Родригеса. Родригес ⁇ это личность легендарная. Он за годы службы в ЦРУ и в американской армии воевал с коммунистами. Ну, во всех возможных и, наверное, невозможных местах. Под возможными местами я подразумеваю, прежде всего, конечно же, то, что он участвовал и в операциях против режима Кастро, то, что он, и вот, пожалуй, самая знаменитая операция, участвовал в поимке Чегевары известного уголовника и террориста. И более того, он, кстати говоря, был, должен был его вывести, ну, мы об этом говорили из Боливии, но тогда в боливийском правительстве были нормальные люди, и они решили, что чем скорее избавиться от Че тем лучше. Но и деятельностью тогда в Центральной и Южной Америке Родригес не ограничивался, потому что он воевал во Вьетнаме, где проявил себя только с, с наилучшей стороны и где был отмечен свое геройство он участвовал потом в боевых и э, разведывательных операциях уже в 80-е годы в центральной америке например в сальвадоре ну в общем куда ни посмотри человек действительно последовательно боролся с коммунизмом под местами казалось бы невозможными я назову на самом деле «Сенат», потому что известно, что была, да, она сейчас продолжается такая масштабная кампания по клевете на Родригеса, чего там только ему не навешивали, вплоть до того, что якобы он участвовал в убийстве агента офицеры агентства по борьбе с наркотиками, хотя все это оказалось неправдой. И был момент, когда небезызвестный сенатор, тогда еще Джон Керри, возглавлял комитет там, с длинным названием, по, который имел свои цели в расследовании политики Рейгана в Центральной Америке. Вот тогда на основе, это, году в 87 насколько я помню, на основе показаний весьма и весьма мутного товарища, тоже какого -то бандита, специализирующегося по отмыванию денег, то против Родригеса выдвигались обвинения, что он э, там тоже был задействован в наркоторговле и так далее. Э, Родригес, кстати говоря, мог отказаться выступать перед Конгрессом, мог э, воспользоваться своим правом так или иначе молчать, но нет, он э, там был. И во время слушаний произнес историческую, я считаю, фразу, а именно, обращаясь к Кэрри, он сказал, что эти слушания для меня очень сложные, потому что я должен отвечать на вопросы человека, которого не, совершенно не уважаю. Очень хорошая, нам будет характеристика мистера Керри. По итогам, кстати, слушаний, Кэрри так, скрипя сердце, стиснув зубы, даже почти извинился, сказав, что он, в общем-то, верит тому, что Родригес сказал. Но об этом, если вы поищите биографические данные, практически нигде не говорится. А вот горы клеветы на великого американца, я считаю, великого Родригеса, этого найдете сполна, я вот тоже всякого мусора, пока готовился к передаче и смотрел, что вообще про Родригес пишет. Начитался, будь здоров. Но, повторяю еще раз, это все известные вам фейки и просто атаки либеральных СМИ на человека, который боролся с коммунизмом и всю свою сознательную жизнь. Родригес, кстати, прекрасно понимает опасность того, что происходит сейчас. И, получая медаль, он не просто поблагодарил, естественно, за, ее, за то, что он удостоен этой награды, но еще и предупредил, что вот та самая зараза, против которой он воевал, она, увы, проникает в Америку, и что надо всем ей противостоять, активнее участвовать в политической жизни, голосовать в 2022 году, потому что социалистический режим, его нельзя допустить, и Родригес рисковал жизнью, конечно же, совершенно не для того. Если говорить о моем мнении, почему я так акцентирую свое внимание на этом вопросе, то, знаете, мы привыкли все, что когда приходит пора в раздаче, премий, наград и тому подобных побрякушек, то получается, что их обычно выдают либо публике заведомо левой, либо, если их вроде бы выпадает этот достойным, то со стороны это как-то выглядит, ну, знаете, зачем вообще человек эту премию берет или награду и оказывается в такой вот дурной компании. Так что, в принципе, конечно же, все награды, ну, не все, но очень многие они очень-очень сильно дискредитированы. И то, что Десантис награждает Родригеса, то есть символ борьбы с коммунизмом, более того, конечно же, не хотелось бы опять эту тему затрагивать, но, видимо, придется человек латиноамериканского происхождения, и который отнюдь не агитирует за какой-то там э, южноамериканский социализм э, или коммунизм, а напротив всей своей жизнью показывал нам, как с ним бороться, и который, насколько я знаю, не особенно раскаивался, ну, я-то, по крайней мере, такого не встречал, э, и вспоминая свои, свою борьбу с коммунистами во Вьетнаме, хотя принято вроде бы считать, что да, за Вьетнам всем надо каяться и извиняться, но не надо этого делать, конечно же, ни в коем случае. Вот эта награда, она таким образом становится весьма и весьма символичной и показывает, что борьба с коммунизмом, она все-таки может принести вам не только моральное удовлетворение, но и признание. Пусть даже не президента, а теневого президента, но это уже, уже показатель. Родригесу лет много, он 41-го года рождения. Но, тем не менее, давайте все-таки пожелаем ему здоровья. И я так выскажу, наверное, надежды многих, что все-таки пусть эта церемония, она года через три, не, через три вряд ли, через четыре-пять лет повторится, только уже с теми же участниками, я имею в виду Десантиса и Родригеса, только уже Родригес будет получать медаль свободы не губернатора, а президента. Вы знаете, такая награда тоже есть, и я уверен, что Родригес ее более чем заслужил. Ну, а человек, который вручал ему эту медаль, по моему мнению, более чем заслужил того поста, где он сможет давать президентскую медаль свободы. Ну, вот, пожалуй, так. Здесь, наверное, тоже я э, приумолкну. Если Сергей что-то добавит или есть вопросы, то с удовольствием передам если, слово. Или выслушаю вопросы. Если останется время, мы еще вернемся к спецслужбам как таковым, а пока к выборам в Японии. Mm -hmm. а, да, совершенно верно. У нас выборы кругом, выборы, а, никуда мы от них не денемся. На прошлой неделе, помните, выборы проходили и ничего хорошего нам не дали Кстати, в Канаде тоже, как следовало ожидать, победили либералы То есть, опять, по общим голосам консерваторы, ну, как мы с вами примерно ожидали А исходя из канадской системы, кто больше в какой провинции набирает голосов в парламенте, тот и победитель Все-таки остались либералы в главе с этим удручающим вечным юношей Трюдо. Хотя у него опять правительство меньшинства, но утешение все-таки слабо. Ну вот про германские, про немецкие выборы я вам, к сожалению или к счастью, ничего сказать не могу. Вот честно признаюсь, на них времени не было за ними следить. Но, думаю, вы без меня все знаете. А вот давайте посмотрим опять на Японию, тем более, ну, чего же там люблю я Японию. А в Японии выборы у нас э, такие в этом году из двух частей, из двух э, ступеней, если угодно. Сейчас, то есть уже в конце, начале следующей недели, пройдут выборы главы либерально-демократической партии, а в ноябре пройдут уже общие выборы, которые определят, какая партия станет правящей на ближайшие годы. В Японии хватка либеральных демократов весьма и весьма сильная, и бывали случаи, конечно же, когда они проигрывали, но в основном в послевоенной истории они оставались, остаются главной силой, тем более у них там еще такая в парламенте довольно сильная коалиция с некоторыми другими партиями поменьше. Прежде всего там Коми-Ито такая партия есть. Поэтому велика вероятность, почему такое внимание внутри Японии и среди э, журналистов, аналитиков, которые следят за азиатской политикой, приковано именно к выборам внутрипартийным, что, скорее всего, всякое может быть, естественно, мы ни в чем не можем быть уверены, но, скорее всего, человек, который станет главой либерально-демократической партии уже в ближайшие дни, он станет и следующим премьером. А здесь довольно сложно. Мне Четыре кандидата есть основные, и определять какие-то симпатии довольно сложно, потому что, повторяю, Японию я весьма-весьма уважаю, и японских политиков тоже, но, увы, вот это вот общее безумие, прежде всего в экономической сфере, Которая хватило, условно говоря, правые партии крупные по всему миру, оно коснулось и Японии. И если Каидзуми еще отличался э, каким-то стремлением к отказу от регулирования и к отказу да, и, да, и к приватизации, то постепенно все это еще все больше и больше идет на убыль. Еще с АБ связывали какое-то дерегулирование, но от нынешних четырех кандидатов уже ждать его сложнее. Выбыл из игры Исухи Суга, который, в общем-то, стал, ну, я считаю, показал себя с хорошей стороны. Он в прошлом году заменил Абе вот на таких же срочных выборах. И главная его заслуга – это то, что он провел такие Олимпийские игры, хотя я и не люблю Олимпийские игры, но провел их и достаточно успешно. И то, что он не позволил, он делал все, на самом деле, чтобы экономику так или иначе развивать в условиях ковида, старался добиться того, чтобы какие-то посягательства на свободы были минимальными, и на все попытки и призывы устроить в Японии локдауны и тому подобные вещи, он этому противостоял, говоря, что японскому народу такое не нужно. Поэтому вроде бы казался таким партийным бюрократом, но на самом деле показал себя, я считаю, достойным человеком. Но, увы, вот именно такая его позиция привела к тому, что у него очень низкий рейтинг, поэтому он не будет участвовать в выборах. А жаль, полагаю. А, итак, кто же у нас кандидаты? А, основной кандидат и фаворит это Таро Конно, он тоже сменил много разных постов. И на данный момент как раз числится главным по, по вакцинации. Его, у него наибольшая поддержка по опросам избирателей. И он вроде как производит впечатление человека, который умеет общаться с прессой, который умеет организовывать себе поддержку среди, повторяю, прежде всего, японцев. Ну, и при этом он воспринимается как такой, ну, может, не то, чтобы даже либерал, сколько такой человек не вполне, вне истеблишмента. А такие люди, ну, вы сами знаете, достаточно популярны. Коно в основном ориентирован тоже на какие-то огромные затраты правительственные, что меня не слишком радует. И на то, чтобы так или иначе отказываться от ядерной энергии, по крайней мере, он такое говорил, что меня тоже не очень радует. Но зато Конов вроде бы человек, который всегда, хотя его называют Азия-центристом, но был заинтересован в сотрудничестве с Соединенными Штатами, что на данный момент, я думаю, принципиально. Фумио Кисида, второй кандидат тоже с богатым бюрократическим прошлым, он как раз кандидат от истеблишмента, и Коно был, помнится, министром обороны, а Кисида был министром иностранных дел, и он как раз, Кисида я имею в виду, всегда считался таким голубем. Человеком, который ориентирован на переговоры, на мирное урегулирование. Но, учитывая последние события, то все отмечают, что сейчас Кисида заговорил уже как э, такой ястреб, и что он говорит много об опасности Китая, э, и что будет ориентирован на укрепление японской боевой мощи. Ну и тоже, уже как само собой разумеющееся, добавляю правительственные расходы и так далее, и, скорее всего, повышение налогов, что мне тоже совершенно не нравится. Но, повторяю, что есть, то есть. И чем эти выборы тоже отличаются, там весьма две колоритные дамы. То есть, раньше женщины так или иначе пытались пробиться к руководству власти и, соответственно, в лидеры Японии. В этом году вот тоже они есть. Я, правда, считаю, что они вряд ли станут лидерами. Но, например, Саная Токаити мне очень даже симпатична. То же самое, я не буду говорить вам, что она консерватор в нашем понимании этого слова, хотя из этой бравой четверки, которая сейчас претендует на пост главы либерально-демократической партии и премьерства, она самая консервативная, но она консерватор как сторонница и традиционалисты, не в экономике. Японские традиции, японская военная мощь уважение в японии превыше всего то есть она такой тип консерватора националиста но я на самом деле считаю что это очень даже неплохо женщина такая яркая к тому же она в молодости еще играла в рок-группе на барабанах деталь но почему-то мне это тоже добавляет к ней симпатии. Риторика ее по ковиду мне не очень нравилась. Честно признаюсь, там тоже она была за всякие ограничения и так далее и тому подобное. Но учитывая, что сейчас там на спад пошел ковид, по последним данным, будем надеяться, что она утихомирится. За ней стоит сам Аба, считается, что она его ставленница. И поможет ли это, трудно сказать, но э, Кисиде и коно, она проигрывает. И последняя кандидатка – это Сейка Нода. Э, это, пожалуй, самая такая либеральная из всей этой четверки. Хотя я говорил, и коно вроде бы так числится, не таким консерватором, как э, эти. Но вот Нода – это Коно, это мэверик такой, да, если использовать это слово. Кисиде истеблишмент – Каити это консерватор, а Нода это либералка, за которой поддержка меньшинств, продвижение женщин и так далее, и так далее, и так далее, то есть все вроде бы неплохо, но я не уверен, что это то, что Японии сейчас действительно важно. Поэтому я полагаю, что у нее больших шансов нет. Хотя пресса либеральная, естественно, больше всего любит ее. И если выбирать, если бы кого бы они хотели, представители этой самой либеральной прессы, Такаити или Ноду, они бы, конечно, выбрали Сейко-Ноду, но я все-таки полагаю, нам с вами стоит болеть за Такаити, ну, консерваторы нам всегда с вами симпатичнее, даже если мы в чем-то с ними не соглашаемся. У Ноды, пожалуй, таким образом внутрипартийная поддержка, наверное, не особенно серьезная, но вот поддержка либеральных представителей партии и либеральной прессы. То есть, в общем, так с японской основательностью мы видим, что все, в общем, раскладывается вот очень даже аккуратно, очень даже основательно. Если говорить о международных отношениях, ну, я сказал про кона что его победа, скорее всего, будет, не, не, только укрепит отношения с Соединенными Штатами. Да, в принципе, честно сказать, люб, победа любого кандидата наверняка пойдет отношением на пользу. Японцы люди умные, они прекрасно понимают, с кем ссориться не стоит. А вот с Китаем тут, конечно, посложнее. Здесь, ну, наверное, вот, э, Кисида и Такаити были бы более предпочтительными, как люди, которые действительно намерены Китаю противостоять. Э, поэтому посмотрим, что и как. Вот э, при, при страсти избирателей они выстроены, так как я и сказал, Кона фаворит Кисида, э, если как э, развернется дело внутри партии, Такаить, увы, маловероятно, даже несмотря на ее поддержку, но да, ну вот здесь я, если честно, совсем не верю в то, что она окажет победит. Ну и самое главное, что я этот момент уже не раз вам отмечал и отмечу еще раз. А Либеральная демократическая партия Японии, она будет, конечно же, сотрудничать с Байденом, с его администрацией, но исторически она не любит демократов и считает демпартию слабой и не очень надежным партнером. Поэтому лишний повод нам поболеть за того человека – который не просто победит и станет возглавить либерально-демократическую партию, но еще и приведет ее к победе на выборах во всей Японии, потому что пусть лучше там будет партия, которая видит своими главными союзниками консервативную Америку, а не либеральную. Повторяю еще раз, при всех особенностях, либеральные демократы – это союзники американских республиканцев и консерваторов. Поэтому я так много времени им и уделяю. Ну и здесь, видимо, да, я все-таки умолкну. Если опять вопросы или у Сергея есть дополнения, то передаю слово. Чуть-чуть в сторону Китая. Режим здесь председателя пытается уверить нас, что Китай не является нашим потенциальным противником, а всего лишь мы с Китаем соревнуемся в области экономики. В то же время бывший посол о Китае в ООН Ша Цзукан, заявил о том, что Китаю следует пересмотреть свою давнюю политику о, яд... о неприменении ядерного оружия по мере того, как США образует новые союзы и увеличивают свое присутствие в, там, в зоне интересов Китая. Насколько это соотносится? А мы знаем, я смею предположить, что подобного рода чиновник, Хоть и бывший посол, но без санкций с самого верха, от э, э, из компартии, навряд ли смог бы поду нечто подобное произвести, произнести, а значит, это санкционировано. Так вот, насколько это соотносится с, с утверждениями нашего нашей администрации, что Китай не является нашим потенциальным противником? Ну, это никак не соотносится, это просто-напросто неправда. А, и... Понимаете, это опять какая-то чисто, ну да, это все-таки больше демократам свойственно, такая шизофрения, я бы даже это так назвал, когда с одной стороны заключается вот военный договор, имеющий целью противостояния Китаю, а с другой стороны нас хотят заверить, что на самом деле Китай, ну это такие вот милейшие граждане, которые просто, как вы заметили, вот, ну, просто экономически там есть какие-то с ними разборки, конкуренции и так далее и тому подобное. Тут, как говорится, не бывает так. Если экономические просто проблемы, то союз надо сразу же распускать, вот этот самый, с которого мы начинали передачу. А если этот союз важен, то надо признать, что от Китая исходят реальные угрозы. А, и туда, и туда, но ну, это как в э, старой мудрости, что на двух стульях не усидишь, ну никак. Давайте попробуем все-таки принять звонок. Добрый день, пожалуйста, Луфий. Да, добрый день. Вот сегодня произошел опять рост цен на нефть. Могли бы вы сказать, какие причины такого постоянного роста? Ну, тут, по-моему, все понятно. Я не хочу все валить на Байден, но ничего не могу поделать. Если мы видим, что Байден делает все, чтобы связать по рукам и ногам американскую энергодобывающую промышленность и сделать Америку зависимой от стран-экспортеров нефти на Ближнем или в Восточной или Европе, ну, а как иначе? Так не бывает. Если вы не добываете сами, вы платите за это больше. Тут как раз все, по-моему, очевидно. Иван, огромное спасибо. И до встречи в следующий раз. Спасибо вам. До встречи.